Одноклубники, всех приветствую! На отправке у нас очередная железная собака, которая заряжена покорять болотистые поверхности и эксплуатироваться в межсезонье. На данном буксе установлена подвеска подпружиненные цельно-резиновые колеса. Такая подвеска, в отличие от катковой, меньше забивается мхом, корешками, на оси телек не наматывается травы. Эту подвеску можно сменить как на катковые места крепления, присутствует данный буксировщик уезжает у нас в Ленинградскую область а в город и к нашему одноклубнику дмитрию а буксировщик здесь представлен с двигателем зонкшен gb 460 с мощностью катушки 9 ампер фара в базе светодиодная идет установлен реверс-редуктор для передвижения вперед и назад реверс-редуктор здесь представлен на одной сплошной подмоторной плите что реверс, что под моторка на одной площадке. Когда у вас ослабнет цепь, вы отдали гайки и сдвинули реверс и двигатель одновременно назад. Тем самым цепочка натянулась, и расстояние, которые необходимы для настройки и выставления, это 265-55, они у вас никуда не убегут. То есть их мерить не надо. Максимум, что можно сделать для успокоения души, можно приложить угольник, проверить, чтобы звездочки были в одной плоскости, и далее уже затянуть гайки. Болт, на который накручивается гайка, под площадкой держать не надо. Так как вставлена гайка шип и можно при помощи одного ключа открутить болт. Это ключ на 17 накидной. Мы приступаем к погрузке. Кому интересна данная модель для охоты, для передвижения весенний, летний, осенний период, просим обращаться в личное сообщение группы. Всем спасибо за просмотр. Пока!